всем приветик я сейчас иду на пляж отеля dream world hill как вот вышло создание обошла получается здание со стороны и вот идут вот по такой прекрасной красивой олейке сейчас мы дойдем до задней части как бы территории нашего отеля и я покажу вам дорогу как пройти к нашему пляжу и покажу сам пляж вот мы фактически подошли с вами к обратной стороне территории нашего отеля вот здесь вот сейчас выйдем и перейдем дорогу и пойдем в левую сторону я решила тут пока дорогу не переходить потому что здесь довольно таки оживленное движение а, Решила пройти сначала по этой стороне. Вот, кстати, смотрите по дороге на пляж. А, здесь очень много различных магазинчиков саждений, с одеждой. То есть, в принципе, если у вас возникнет такая необходимость что-то купить, вы можете выйти сюда и вот так же на той стороне пройти. Там тоже достаточное количество магазинов. Так, вот здесь вот сейчас мы уже точно перейдем дорогу. Сейчас, когда вот проедет тот автобус, так, ну я перешла сейчас дорогу, и вдоль вот этого отеля, отель Isflauer, Cd Beach, мы идем сейчас до отеля Cd San отель. Здесь, вот смотрите, с правой стороны по дороге на пляж находится ресторан и бар. То есть здесь вечером, в принципе, можно при желании посидеть, провести интересное время. Тут также по дороге вот находится хамам и тренажерный зал. Вот, сейчас идем прямо и дальше там уже посмотрим, куда нам свернуть. Мы вот дошли сейчас с вами до Сиде Сан Отель и поворачиваем сейчас в правую сторону и будем двигаться прямо в сторону моря. Здесь дорога немножечко идет под горку, и, конечно, когда вы идете на пляж, вам будет комфортно. Но вот когда вы будете возвращаться обратно, вам нужно будет немножечко подниматься в горку. И это, конечно, будет немножко сложнее. Конечно, здесь горка не крутая, подъем не сильный, но все-таки это сейчас в марте месяце, когда освежающий ветерок на улице сейчас э, в данное время 19 градусов днем было 21 градус вполне комфортно идти но когда если летом вы допустим приедете в этот отель отдыхать э, то пожаре я думаю конечно вам будет немножечко тяжелее. Вот мы дошли с вами до нового поворота и сейчас мы свернули с вами налево. Вот, тут осталось совсем чуть-чуть, подойдем сейчас к морю и найдем там наш пляж, пляж нашего отеля. У отеля есть трансфер до пляжа, ездит два раза в день, точное время я смогу вам назвать, когда подойду на ресепшн, это в зимнее время ездит, ну, то, точнее тогда, когда не сезон, ездит два раза в день шаттл на пляж. Когда уже будет сезон, наверное, с мая месяца, там уже будут, скорее всего, каждые, наверное, 15 минут курсировать на пляж, не возить туристов. Вот, смотрите, в общем-то, мы уже и дошли до нашего пляжа. Видите, написано Dream World Hill, и также это, я так понимаю, наверное, два пляжа рядом, еще и который Family. Так, сейчас зайдем. Так, это Макара. Ну, так где же вход на наш пляж? Сейчас посмотрим. А, ну вот, в общем-то все верно, я правильно пришла. Это вот пляж нашего отеля. Смотрите, здесь находится санузлы мужской, женский. А вот расписание шатлов, которые возят туристов на пляж. Это вот сейчас вне сезон. То есть, это с отеля на пляж, это с пляжа в отель. Два раза в день, туда и обратно. Смотрите, здесь довольно уютная территория. Здесь вот, я так полагаю, располагается зона бара, который сейчас не работает. Либо то, что сейчас не сезон, либо просто уже потому, что 6 вечера, начало 7 вечера. Так, давайте теперь перейдем непосредственно на песок здесь вот такой вот спуск ну, я думаю что он вполне удобный так как здесь можно даже пройти с коляской здесь смотрите тоже такой витамин бар здесь в сезон вы можете заказать себе какой-нибудь фреш ну естественно за дополнительную плату правда цен я здесь не вижу возможно они появятся когда бар будет работать здесь находится душ можно сполоснуться вот здесь можно ноги помыть так пойдемте теперь тогда непосредственно к самому морю сейчас я попробую <с> в кроссовках по песку пройти и надеюсь я в песке не утону так конечно что не очень удобно то что здесь в данное время нету никакой дорожки чтобы не по ней пройти смотрите давайте посмотрим вот на, на эти каркасы то есть здесь Летом сезон натягиваются тенты, и, я думаю, это очень хорошо будет защищать вас от солнца, чтобы вы не сгорели. Также смотрите на лежаки. Лежаки вполне достойные, то есть не какие-то дряхленькие, которые ветер дунул, как говорится, и все развалилось, а вполне приличные, соответствуют отелю 5 звезд. Идем прямо к морю. Я смотрю, море сегодня тоже буйствует. Не знаю, конечно, как было днем, потому что, в принципе, погода днем была довольно комфортная. К вечеру я бы не сказала, что сильный ветер, но море вот бушует. Все равно, несмотря на погоду, несмотря на бушующее море, море великолепно. Смотрите, что хочу сказать по пляжу. Вход Пологий. То есть, когда вы приедете в сезон в этот отель с детками, я думаю, вам будет очень комфортно. Просто я, вот, например, всегда э -э, оцениваю пляж по заходу, в первую очередь, чтобы был комфортный заход в море. Я не люблю, когда вход в море сразу же начинается, например, там, с глубины по колено. Мне нужно, чтобы был пологий вход, было плавно заходить, чтобы было комфортно. Я думаю, в принципе, если у вас есть маленькие детки, вы собираетесь с ними отдыхать, ехать, то вас тоже будет интересовать этот вопрос. Ну, в принципе, пляж отеля небольшой, но, я думаю, должно всем места хватить. Вот в той стороне находится пирс. Я ходила гулять на пирс вчера и в последующие дни, когда отдыхала в отеле Dream World Resort and Spa. Сегодня утром нас всех отдыхающих из этого отеля перевезли в Dream World Hill. Это связано с тем, что отель Dream World Resort and Spa закрывается на целый месяц. Вот, соответственно, нас переселили и сейчас мы находимся вот в отеле Dream World Hill. В общем-то, вот такой вот небольшой мой кратенький обзорчик по дороге на пляж, по пляжу. Понравилось мое видео и оказалось для вас полезным. Обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну, а мы с вами встретимся в следующем видео. И всем до новых встреч. Пока-пока.